Здорово, чувачки, с вами Страйкич, и это вновь крипипастовые приключения в Майнкрафте. И сегодня у нас с вами уже пятая серия этого летсплея, и сегодня я отправлюсь в шахты. Отправлюсь я в шахты... Фу, блин. Отправлюсь я в шахты, потому что мне нужно создать ящик с американским оружием. Чтобы его скрафтить, нужен один лазурит. А лазурит можно найти в шахте, в пещере... В общем, внизу. Я посмотрел... Э, я посмотрел узнал то, что в ящике с американским оружием лежит та пушка, которая мне нужна, да. И вот э, именно за этим мы отправимся, чтобы в будущем создать машину. Я здесь неподалеку от себя видел пещерку. И думаю, перед тем, как идти, я возьму пару ресурсов с собой. А именно доски... А, булыжник возьму с собой Лучше он обязательно пригодится мне Так Давайте переместим все это а, Пригодится мне железо 100% и и, и, и... и... Да и в целом все Вроде как больше мне ничего не пригодится Так, можем в принципе Отправляться в путь А, серьезно, уже скоро ночь будет? Так, так скоро? Не, я думаю, сначала тогда мы э, поспим, и после этого уже тогда отправимся в путь. Так, это что? Яйцо. Так, ну давай пойдем в шахту, в пещеру. В целом я готов в этот раз, у меня есть хотя бы броня. Так, давайте пойдем вновь сюда. Но я буду расставлять все-таки факела где-то. Я был в той местности, и так ее до конца не исследовал. Акилла я расставлю на случай, если тут э, со мной решат повоевать криперы, зомби и другие существа, чтобы я взялся за меч и сразу дал им в щи. Ну. Тихо. Сдохни. Так, отлично, один порох есть. А, пони Понимаю. Хорошо, это место я исследовал, это главное. Там еще есть одна часть пещеры, которую я тоже буду исследовать. <смех> Понимают, полицейские фуражки, охрененно. Здорово. Мне бы, конечно, сейчас моя пушка не помешала. А то она со мной есть, как бы она. Я ее таскаю, но она как бы бесполезна, по сути. Так, еще один зомби в броне. Прекрасно. Получай люлей. хорошо, я решил проверить по фану теорию о том, что ему нельзя смотреть в глаза и все-таки реально нельзя потому что он сразу агрится вот это, конечно, я сейчас пересрал так, тут еще какая-то часть пещеры нежелательно найти прям пещеру, которая ведет вниз которая есть с ресурсами а не просто вот это вот говно, так сказать ну хорошо эту пещеру я оставлю здесь я думаю, так и назовем ее Зимняя пещера. Я здесь и как бы не ходил еще. Здесь есть вероятность того, что я что-нибудь найду. Да, здесь скорее всего я что-нибудь смогу найти. Хотя не факт. Так, ладно. Побегаю немножечко. Блин, дурачок, надо, надо было побежать. И не знаю, что я застопился. Чем дело Ну ладно, зато убил паука. Плюс ресурсы какие-то. Да ее моё, че так много крипера? А надо просто их быстро мочить, это можно. И... Все, мне хватает на новую обойму. Так, ну здесь что-то много прям зомбаков. Я так хочу сказать. Я надеюсь, это место стоит того. А, так серьезно, тебя можно легко убивать. Фу, а я ч бегаю его вот там что-то? Блин, серьезно? Так, нет, я факела лучше заберу, они как бы у меня не бесконечные. Уж лучше забрать все, не полениться. Как с грибочки. Давайте соберем пару грибочков. Почему бы и нет. Они наверняка вкусные. Так. 34 четыре факела, ну пойдет. Блин, я правда не знаю, где тут искать пещеру нормальную, чтобы добыть лазурит. Это либо самому копаться прям вниз, либо я не знаю. О! Это что место, где я изначально собирался дом делать? Хорошо. Нет, это плохо на самом деле. Сейчас все идет. Не очень гладко. То есть я надеялся найти пещеру. Ладно, давайте тогда сходим снова на железный каньон, я же его до конца, по сути, не исследовал, может быть, там что-нибудь еще есть. Так, и вот я вижу, ай, вот я вижу свой милый домик. Давайте поспим, и завтра я уже точно буду где-нибудь добывать, а то опять минут 10 просто побегал, не понимая, что мне делать. Честно говоря, я думал то, что я, как бы, ну, просрал все свои вещи, потому что я, я там в лаве подох. Но я потерял не так много вещей на самом деле, то есть даже половина сохранилась. Единственное, кирка, топор, меч пропали, но это не особо проблема. Как бы можно будет еще скрафтить. Главное, что я добыл ЛД, да, даже разучился говорить. Главное, что я добыл лазурит. Это просто меня очень сильно радует. Я, я, я вообще не пойму, как у этих ведьм столько ХП вообще. Я просто не понял, как. То есть я их бил, бил, им было плевать. Еще я там заметил то, что там была шахта. То есть не шахта, а я забыл, как она называется. Навер наверное, шахта и называется. Так, ну я думаю, это я уже наверх поставлю. Зачем мне... Забивать все только на первом этаже. Так, давай поставим сюда все. И. Вот. Вот эта штука. Нужно 30. Сколько? 30 слитков железных? И 5 бревен? Да ты охренел! У меня всего их два. Не, ну вот это, конечно, было сейчас облом. Понимаю. Так, ну придется мне скрафтить заново меч для начала. И взять свою старую железную кирку и, видимо, каменную. Чтобы пойти добывать новое железо. Так, давай создадим тогда меч. Быстренько. Давай создадим меч, чтобы было сюда, сюда. Так, так, так, так. Это вообще должно быть в мусорке. А, ну я иду еще просрал. А, нет, не просрал, я ее съел точно. Давайте сейчас отправимся в... Куда, куда, куда? Да, думаю, на Железный Каньон все-таки отправимся. Ну, не все-таки, а пойдем, потому что там вроде как еще железо оставалось какое-то, которое я не добыл. Ну и потом мы будем, что делать? Правильно, крафтить нашу пушку для создания машины. Тут есть еще железо. Так, прекрасно. Уже пять кусков есть, нужно еще много. Давайте спускаться с этой стороны, я все собрал. Пойдем опять в пещеру, возможно там что-нибудь да найдем. Возможно еще здесь по бокам есть железо, просто я его не заметил. Ай. Ох, ё -мо, я что-то не заметил, что мне плохо. Серьезно, здесь есть еще кусок шахты. Да блин, тут прямо она огромная. А, ну да. Но все равно. Она достаточно огромная. И здесь много разных ресурсов. Это очень хорошо. Ага. еще есть какое-то место, которое я собираюсь исследовать. Блин, тут ничего особенного нет, но лучше посмотреть, чем потом э, думать, что там что-то есть, а на самом деле там ничего нет. А, тут еще одна часть шахты есть Я и забыл совсем Неужели я облутал весь железный каньон? Блин, даже как-то как печально Я думал, то, что он еще снабжен дофига ресурсами А тут у него уже ничего почти не осталось Ну хорошо, здесь кроме угля в основном ничего нет Ну значит я облутал железо на железном каньоне есть вероятность, что они могут быть здесь? Нет Ну, получается, да Я облутал все Здесь Вроде как Хотя есть еще одно предположение Нежелательно на эту сторону Перебраться Хорошо, я беру свои слова назад Здесь все-таки есть ресурсы Даже очень полезные валил подлюга Давай. здесь что еще пещера есть А он просто здесь застрял ладно это было странно ну, хорошо давайте сломаем это железо мне еще дофигища нужно найти то есть у меня мне еще 15 нужно найти чтобы скрафтить как раз таки ту пушку которая мне нужна так ну что ж ну, здесь еще есть что исследовать. То есть там была зона, где был эндермен. Где-то здесь. Ох! Ни хрена себе. Вот это подарок, спасибо. Так, плюс железо. Я таким образом быстро насобираю то, что мне еще нужно. Еще 4. Не. Все-таки на Железном каньоне еще есть железо, просто я много чего, видимо, не исследовал еще. Так, ну хорошо. Так, забирай факелок. Давай соберем ее. О, все, мне хватает на пушку. Единственное, еще там дерево добыть, но это вообще не проблема. Ну что ж, друзья, я думаю, то, что пока что ну, мы на этом с вами остановимся. С вами был Страйкич, если вам понравилось это видео, то можете поставить лайк, ну или поставить дизлайк, если не понравилось. Также можете подписаться на мой канал. А, в общем, всем удачи и всем пока.